Добрый день! Я буду стоя, как педагогу мне удобнее всегда говорить стоя. Ну то, что вы сейчас видите на слайде, для меня, безусловно, является аксиомой. Хотя признаюсь вам, что когда-то, не буду говорить сколько лет назад, при поступлении на исторический факультет, я не любила историю так, как я ее люблю сейчас. Потому что, как мне представляется, для того, чтобы что-то любить искренне и как-то очень полновесно, все-таки надо это знать. А знание по истории, оно не приходит с подготовкой к ЕГЭ, что уж там греха таить. Оно приходит постепенно, и ко мне оно, наверное, пришло тогда, когда я уже ну, 3-5 лет попреподавала. Да, и, кстати, замечу, Сулак Сергеевич меня представил как я заместитель руководителя Центра публичной истории, но я еще практикующий преподаватель, поэтому и с этой позиции я тоже буду сейчас вам рассказывать, как изучают историю в Московском городском педагогическом университете. Хочу обратить ваше внимание, что я догадываюсь, что не все здесь из вас значит, видят себя в историками, но так или иначе вы все равно собираетесь сдавать ЕГЭ. И мне... Честно говоря, немного грустно, что не очень большое количество абитуриентов готовы сдавать этот экзамен. Это непросто, это большие объемы материала, это пресловутые даты и прочее, прочее. Но, тем не менее, эпиграфом к своему выступлению я выбрала именно эти слова, потому что история – это мировоззрение, история – это кругозор. История – это очень полезно и интересно. Попробую вам сейчас это доказать. Ну, наверное, удивительную историю я начну с того, что, конечно, при изучении любого предмета истории тоже есть определенная рутина. И никуда, никогда в жизни вы от некоторой рутины не денетесь. Поэтому есть лекции, есть семинары, есть разные виды практик. И, конечно, все это вы знаете, понимаете, мысленно к этому готовы. Но не только этим исчерпывается изучение истории. Вы понимаете, что история состоит из очень большого количества тематических блоков. Напоминаю вам, что поскольку мы готовим и учителей истории, общества, знания, то у нас еще есть методика преподавания истории, поэтому это отдельный разговор будет когда-нибудь для вас, для тех, кто захочет стать учителями. Но, конечно, история — это... Огромное количество событий, фактов, персоналей. Ну да, мем есть мем. Наши студенты в рамках своего обучения, помимо лекций, семинаров и практик, о чем я сказала выше, например, занимаются созданием музеев. Например, принимают участие в археологических раскопках, да? делают интересные фотовыставки, работают на конференциях, кстати, делают даже свои научные статьи. У нас есть студенческое научное общество. Ну, много чего у нас есть. Но чем же все-таки занимается Центр публичной истории, который я здесь представляю? Вообще, когда-то в свое время... Центр публичной истории, да, это совсем другая история, был создан для того, чтобы популяризовать историю и заниматься историческим просвещением. Но когда мы говорим слово просвещение, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду широчайшую целевую аудиторию. Но я думаю, что вас сейчас в большей мере интересует, а что же мы делаем непосредственно для студентов форматы, которые предлагает Центр публичной истории и для всех, и для студентов в частности, мы ну, вот приблизительно разделили на такие, я бы сказала, группы. Мы, заметьте, их даже слегка исторически назвали. Да? И о каждой из них я сейчас расскажу, и, быть может, вам захочется поподробнее это увидеть в наших пабликах, поскольку, помимо всего прочего, мы создали один большой такой проект, который называется «Отличная история». И если вам будет интересно, вы можете воспользоваться QR-кодом он еще в конце этой презентации появится, и посмотреть реально, что мы там делаем. Быть может, вам это пригодится, потому что опыт наш показывает, что нашим студентам это пригождается. Давайте посмотрим поподробнее. Итак, вот у нас есть ряд видеопроектов. Один из них, вы видите, называется «Революционно» практически, даже таким образом забрендирован. Называется он без И мы в этом проекте рассказываем, ну, скажем так… Даем такие определения, рассматриваем какие-то конкретные события, разъясняем исторические термины. У нас даже мы себе позволили такой... Такое название для одного из наших роликов, что история ничему не учит. Ну, Конечно, мы пытаемся это опровергнуть. Есть у нас проект «Мифы», который, хочу обратить ваше внимание, не только опровергает мифы, но и даже некоторые из них подтверждает. Потому что бывают такие ситуации, когда мы думаем, что это миф, а на самом деле исторические источники показывают, что это все правда. Есть у нас вот такой проект, признаюсь вам, он не только, знаете ли, формирует чувство юмора и заставляет иногда посмотреть на историю, ну, так скажем, мягче, не жестко, не… Не как на учебный предмет. Да? И этот проект совершенно замечательным образом воплощает в жизнь один из наших преподавателей, Максим Владимирович Палеолог. Я надеюсь, что те, кто поступит к нам именно в Институт гуманитарных наук, с ним познакомятся. Поверьте, он и занятия также ведет, как рассказывает свои байки. Но это, ну не свои исторические, извините, оговорилась. Но это тоже интересно и да, иронично, иронично. Иногда полезно над собой посмеяться. Есть, безусловно, у нас и такие наукоемкие проекты. Конечно, мы не только расслабляемся и веселимся отнюдь наукоемкие проекты. Причем вот Дмитрий Львович сейчас в своем выступлении показывал, много у нас разных видеолекций. Здесь мы сделали ну, с пониманием, что очень большие объемы материала, такого вот формата лекции и, знаете, на нетипичные темы. То есть мы понимаем, у нас есть там в Госсе, у нас есть тематическое планирование, все остальное. А здесь мы берем такие, ну на мой взгляд, нетипичные, необычные темы и полагаем, что когда вы будете изучать историю, то вот такие ну, немного нестандартные подходы к ее изучению, ну, что называется, расширят ваши возможности. Вот, кстати, здесь на слайде, в частности, вот есть анонс лекции, скажем, главного редактора журнала «Историк» Владимира Рудакова. Он рассказывает о нашествии баты. Ну, такая стандартная, совершенно классическая тема, да, но при этом эта тема рассматривается через призму поведения человека. Ну, то есть он пролистал большое количество источников и рассказывает, как вели себя... Русские князья во время нашествия Баты вели они себя по-разному. И слушайте, и смотреть это достаточно интересно. Но это я вам привожу просто в качестве примера, чтобы вы понимали, что, эм, ну, какого рода темы мы подбираем. Иногда тема звучит очень ну, как бы понятно для вас, а при всем при этом она необычно рассказана. Есть еще у нас вот такой проект, тоже предлагаем вам и даже поучаствовать. Вы знаете, что изучение исторических дат – это такой камень преткновения в истории. Очень много споров о том, надо их учить, не надо их учить. Ну, я как историк вам скажу, что надо. Но просто так их учить – это странное занятие. В принципе, даты сами по себе, как любой цифровой материал, упорядочивает информацию в голове, позволяет выстраивать причину следственные связи, то, что в общем необходимо для историка. Это, мне кажется, абсолютно очевидно. Но в чем смысл этого проекта? А смысл в том, что идут споры, какие даты необходимо учить, какие не нужно учить. И мы общими усилиями через наши публикации в пабликах предлагаем вам самим выбрать даты, которые вы считаете Важными. Вы знаете, мы вот с осени ведем этот проект, результаты очень неожиданные, мы обязательно где-то у нас получится в конце весны, в начале лета опубликуем эти результаты, и вы можете посмотреть, что именно вы или ваши коллеги, ваши ровесники и другие подписчики наших пабликов считают важным. Это очень любопытно, есть совершенно нестандартные вещи и наблюдения. Ну что? А, действительно, куда пойти? Ну, я вам сейчас расскажу про офлайн проекты и обозначу их специализацию, а вы потом подумайте все-таки, на каком вы распутье и какую дорогу вам выбрать. Итак, я думаю, что такой проект, как «Школа историка», наверное, больше бы подошел для тех, кто хочет быть учителем. Почему? Потому что, вы видели в ролике в предыдущем, там всю эту нашу такую движуху, которая у нас происходит, когда у нас офлайн мероприятия идут, здесь мы изучаем. Расширяем, во-первых, профессиональные компетенции наших студентов. Во-вторых, ну, смотрите, такие темы, как э, как изучать исторический источник. Э, является ли историческим источником произведения искусства, как его использовать э, на уроках, например. Да? Это же тоже целая специфика и заодно расширение кругозора. Э, недавно мы проводили на школе историка, ну, с моей точки зрения, очень занятно, во всяком случае, отзывы ребят были хорошие, квиз по истории Москвы. То есть… Э, мы рассматриваем и форматы, и содержание, и, прошу заметить, дело абсолютно добровольное для тех, кому это нравится, кто получает от этого удовольствие и кто хочет расширять эти профессиональные компетенции. Но нам представляется это возможно. Далее, для тех, кто хочет заниматься наукой. У нас есть чистая история, да, классическая, так называемая. Соответственно, предлагаем такой формат, как дискуссионный исторический клуб. В чем его особенность? Особенность в том, что мы тоже иногда берем темы, которые, казалось бы, очевидны, но при этом выбираем там дискуссионные вопросы. У нас есть приглашенные эксперты, принимают участие в наших заседаниях и наши преподаватели, и наши студенты, любые заинтересованные в теме или вообще в истории люди, и мне кажется, что это очень хороший способ не только для историков, а вообще для всех интересующихся историей, например, прокачать такие свои компетенции, как там, критическое мышление, допустим, да, умение вести дискуссию. Это всегда полезно. Можно задать нашим экспертам абсолютно любые вопросы. У нас студент принимает в этом очень активное участие. Тоже ну, это на любителя, кто как любит, да, кто-то любит посидеть в команде, потусить, кто-то любит вот такие мероприятия. Ну и у нас есть еще один формат, достаточно интересный, и студенты наши тоже постепенно этим проникаются. Это формат, как мы представляем вообще, для тех, кто любит историю, кому интересно что-то необычное, какой-то интеллектуальный досуг. Это наш всероссийский исторический красворд. Всероссийский исторический кроссворд мы придумали в 2019 году, вот уже четыре года он у нас идет, вот сейчас будет пятый год. Сначала мы так аккуратненько к этому подходили и были такие общие исторические знания, а потом, как видите, мы стали проводить тематические исторические кроссворды. География наших мероприятий, нашего мероприятия расширяется, ну, как видите, по карте уже у нас почти 50 регионов по всей стране. Действительно, вот реально, очень интересно, очень интересно читать отзывы, очень интересно потом рассматривать фотографии, публикации. Вот сейчас в ролике в предыдущем как раз были цифры, там очень любопытно, что самый маленький участник кроссворда 7-летний мальчик, да, мы с ним общались, он быстрее мамы заполняет, меня кроссворд, это какой-то совершенно феноменальный ребенок, вот. а самый взрослый, солидный, ну, как вы называете таких людей, в общем, 90 лет, вот тоже человек пришел, поучаствовал и, ну как-то, ну, это нас вдохновляет, скажу вам так, вот мы как-то очень радуемся всегда такому живому участию людей. Еще раз повторяю это по всей стране. Дети, вы, кстати, видите, нас вот поддерживает государственная публичная историческая библиотека, это наш генеральный партнер, а еще с нами парк Патриот, вот, нам тоже это очень приятно, они такие молодцы. Как-то у них все это очень интересно, организовано так проходит, радует это все. Ну и наши площадки ⁇ это школы, вузы, библиотеки. То есть и в Москве в том числе, да, мы проводим у а нас в прошлом году, что порядка 10 площадок в Москве было. Если кому-то это интересно, следите за нашими тоже пабликами. На сайте у нас всегда есть вся информация. Тот, кто хочет посмотреть, что это такое, по окончании нашего с вами вот этого мероприятия можете пройти в 308-ю аудиторию, порепетируем, посмотрим. Дадим вам один из вариантов прошлых лет, ну, увидите, как это выглядит, мне кажется, это довольно занимательно, давайте попробуем. А вот генеральная репетиция у нас будет в Государственной публичной исторической библиотеке в рамках «Библионочи», это обычно бывает в конце мая. Вот. Была идея сделать такой кроссворд «Лайт» о Москве, ну, может быть, мы его воплотим, но это сейчас пока идея. Вот. А вообще 7 октября 2023 года уже в пятый раз пройдет наш кроссворд. И поскольку этот год объявлен годом педагога и наставника, мы как Московский городской педагогический университет мимо этого не прошли. Поэтому кроссворд будет посвящен истории школы, образования. Но ну, Мы так для себя решили школьная история, поскольку все, что связано с образованием, формирует и смыслы, и мировоззрение, и, безусловно, влияет на историю, на внутреннюю жизнь. Да и не только на внутреннюю, а вообще на жизнь это будет исторически подчеркиваю, кроссворд, но с таким, вот, с таким вот уклоном, что называется. Поэтому, если когда-нибудь захотите, то 7 октября 2023 года мы вас ждем. Ну и напоследок. Знаете, вот хочется сказать, немного пафсу добавлю, если вы не против. Полюбите историю так, как люблю ее я. И поверьте, границы вашего сознания серьезно раздвинутся, вам будет интересно, честное слово. Потому что ну, история – это не подготовка к ЕГЭ, это немножко другое. Вот. Желаю вам этого. И, видя вас сегодня, хочу вас потом увидеть у себя тоже в аудитории, как преподаватель. Мне бы было это приятно. Спасибо.